Всем привет! Сегодня я буду готовить угощение к сладкому столу на день рождения среднего сына. Ему исполняется 6 лет. Мне понадобится для этого швейцарская меренга. Здесь всего лишь белки и сахар. Как приготовить ее? Подробный рецепт. Ссылочка появится у вас в подсказках и будет также под видео в описании. Дальше мне понадобятся вот такие палочки. Это палочки для кофе. Они продаются в упаковках по тысяче штук. Либо можно приобрести в кондитерском магазине. Нет, значит можно заменить на шпажки обычные. У меня будет всего две насадки. Это открытая звезда, они без номеров и закрытая звезда на 8 лучей. Открытая звезда здесь диаметр примерно 7 миллиметров, И закрытая звезда здесь примерно сантиметр. То есть они довольно ну, небольшие, можно сказать даже средние. Окрашивать меренгу, прям вмешивать краску я не буду, поэтому буду использовать белую. Для этого беру отдельный мешок. И для начала вставляем насадку закрытая звезда мешочек с белыми реверами и отсаживаем. Отсаживаю белые шестерки. Вот это не получилось, более худая. Так, еще раз, дубль два. Мне нужны шестерки более объемные, значит мне необходимо медленно вести, но сильнее надавливать. И вставляю палочки. Еще один вариант, как вставить палочки. Обязательно палочка должна быть внутри меренги, иначе она у вас просто отвалится. Теперь меняю насадку на открытую звезду. У меня получилось две больших противня. Белка здесь я использовала 250 грамм, соответственно, в два раза больше сахара. Мне понадобится красный краситель и синий. Синий у меня водорастворимый гелевый кредо, а это сухой. Чтобы меньше использовать красители, я окрашу с помощью аэрографа. Для этого мне понадобится синий цвет. Я его уже здесь развела с помощью воды обычной простой, которая хорошо в духовке подсохнет. Можно водка. И буду окрашивать. У меня тематика «Человек-паук». Здесь у меня уже красный краситель сухой. Я его тоже разбавила водой. И отправляю сушиться в духовку примерно 2-2,5 часа. У меня открыта дверца и регулятор градусов на минимум. Увидимся, когда высохнет. Прошло 2,5 часа, безы и высохло. Вот такое оно. Не подгоревшее, цвет не поменял, То есть температура в принципе оптимальная. Если у вас темнеет безе, меняет цвет, ну, тогда делайте меньше температуры. Вот такое. Растопила немного шоколадной глазури белой и сделаю надпись. Вот такие разукрашенные получились. Саня 6, где-то больше похоже, надпись где-то меньше. Но в целом все понятно, ну, в таком стиле Человек-паук. Вот такие веселенькие получились шестерки, без на палочки Очень простой способ окрашивания в яркие цвета, потому что белковый крем он очень плохо окрашивается в яркие тона. Каждую какую отдельно, вот в такой фасовочный пакетик. У меня есть металлические зажимы, рациона каждый будет брать сколько хочет. Хочет с собой заберет. Вот так. А здесь с помощью аэрографа все довольно просто, быстро и очень красиво. Дети будут точно в восторге. И вот каждую упакую. Кому эта идея видео понравилась, была полезна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.